Ля, ля ля Пойду погуляю. Скоро начнется работать моя пекарня личная. И я неужели сил некроманта? С меня слезли наконец-то, а то я очень длительное время ходила способности некроманта. Ладно. Это что за жало? Ой, Хлоя, привет. Эм, ну ладно. Так, пойду к Луке и Дане, они там. Так, окей. Так, Готка. Эм, это что? Почему два одинаковых дома? Что за... Так, ну один вроде бы делал Габриэля Гресса, сколько я помню. А второй откуда? М -м, ладно. Пойду сбегу. То тут за дороги пошли надо нажаловаться, Майру, что тут дороги не работают, буду жаловаться, вызову джип с Москвой, с Москвы. Так, с... там вроде бы... О. Что? А, а тут он, как у меня? Ну, строят, продвижение, стройки. А кто Потому что так надо, мне рассказал, распорядился. Ой, ой, привет. А мы это... тебе дом прикупили. Ну, я мэр. Я ваш новый мэр. Ага, конечно, губу загадай. Что это за а коробка? Что моя. за коробка? Это моя коробка. Че за тут все, до свидания. Это моя Поста... поставь. А вы у меня машину угнали? Хабаллокрашин. Я, я у тебя не угнала машину. Будем ну а купить. у меня кто-то другой угнал. Ну прокачусь ничего страшного. Я Что думала, это за кресло инвалида? я твой. Ну, а давай мне машину мою. Начинаете ну ладно, раз ты такой жадный... О, мне, а можно мне кресло инвалида? Да. О, вот кресло инвалида? О, вот кресло инвалида. О, охерение, откуда у этого? А зарядите, а? у кого бензин а? есть? Я себя поехал. У меня Так, стойте. это моя специальная машина, а вы на Тихо, подождите. Мне тут пришло уведомление на телефон, то я пошел от вас. Какая-то акума, ладно. Да что они орут там? Опять свои какие-то фильмы там снимают. Какие клопы? Так. Какие-то мелкие, ладно. Ай, да ё мое. Самолет вот так. Так, что там происходит? Да ⁇ А, ладно, -а -а, надо будет... будет. Братай, Сиким, давай. Так, ну как теперь выйти? Я выйду вы отсюда. Вы? Везде меня узнают, как я выгляжу. Нужно звонить героине. Алло, герои. ну, А, Полин. Обратно в талисман, полезай. Полин, дура, обратно в талисман. Что это такое? Ой! Ну ты полудурак! Полудурак, иди за, убегай! Ай! А Молодцы, чё они замедляют милые. меня? Что за клопы? Не знаю, это какая-то пчёлка-матка, маленькая, маленькая пчёлка-матка. Подможу. Что ты о чем говоришь? Ты сейчас слышишь себя? Полудурок. Полудурок, собаку дай сюда. Полудурок. Сюда иди. О. Говорю, ты не смотрю собаки отдай. Ай, яй-яй, у меня что-то ухо блядь. Так, держи, это тебе понадобится. Так, Змея. Змея прием. Да, Встретимся на крыше эфилевой башни. Мне нужно будет кое-что дать тебе. А, это реально. Это реально а, и они тут еще на эфилевой башне. Да, я не ну, знаю, я кто это. Зато я, могу я не спуститься. нет. Ну, могу спуститься, в принципе. ну давай. А, это, да, это, наверное или... акума. А, я держу колокольчик. Мне нужно... Дракон? Девочка, ты чё так много клопов развел? У тебя типа, что, в голове так много клопов? А, <связываю> змея, при... Иди, спускайся. Ой! Защищайся! Ай! Иди Ой. сюда. Привет, мистер змея. Змея! Ой. Иди сюда. Ой. Змея, Ой. змея Ой. А, держи. Нужно, чтобы ты объединился. Объединился? Да. объединился. Мне тоже нужно произвести небольшое слияние. Я не понимаю, сколько тут капон. А, да. А можно ли слияться тоже на всякий случай? У меня нету, что с тем тебе слиять. А нет, есть. Ладно, подождите меня. Свяжитесь, блин, свяжитесь возле дома белого, возле белого дома, у которого возле пекарни. Ага, понял. Так, Тикки, это что за Прежде всего, Тикки. Так, нужно, нужно больше сил, а чтобы использовать больше сил, мне нужно больше, так сказать, мощи. Так, мне понадобится сразу несколько камней чудес, но так, возьму этот и возьму тебя, лисичка. Такс, давай! Тики, Полин, слияйтесь. Так, объединились а, вот так вот немножко. Видите, а, всех людей в Париже, которые yeah, я да. знаю. Так, приветик. Привет. А, Во-первых, здесь не кнуар. Не знаю. А вы где бомжи? А, Мы доме. Мы в Белом доме, в Белом. да. Ты так, возьми, возьми это. А, Ам... хочу я хочу сказать... А... Чё он делает? Куда он делся? Так, а ты мне понадобишься, чтобы ты объединил вот эти дали Перезарядишь? Перезаряди, иди! К вами, ты использовала одну силу. Две-три. Да. Так. так. 3X а, нужно покормить. У тебя есть ягодки? Триксмул. Трикс, так, а время для супер шанса. Так, 1. С... 1. мне выпало супер шанса блок. Так, что с ним делать? 1. Где пес дракон, который? Чё пес дракон, пес пес дракон? Дракондок. Вот. 1. Так. 1. Mm. У меня есть идея, но для этого мне придется еще кое-что слиять. Так, у меня этот, есть еще одна идея. А, так. Ну что, тут классики будем играть, Вейс? Все, Вейс, доигрался. Да можно слияться, да? Вейс, полен. Вейс полинтики, слияйтесь. Так, у тебя глаза выпираю. Ничего страшного, ты просто не завидуешь, кошак. Панцарь! Такс, э, мышка, понадобится твоей способности а. иллюзии. Создай меня фон там, чтобы все с мультиклоном собрались там. Такс, теперь мышка, еще один получится. Вена. Такс, э, используешь мультипликацию, держа этот веном. Получится то, что ты сможешь э, смультипликировать этот веном. И постараешься всех там парализовать. Кот? Я тут. На всякий случай, если что-то произойдет, ставишь второй шанс. Прямо сейчас? Да. Второй шанс. Мне что делать? Ты должен будешь, когда пчела парализует всех... Ой, пчела... Э, лиса мыш парализует всех, ты должен будешь с драконом воздуха их всех тебе собрать. Для легкой О, какие неприятные звуки они задают, когда парализуют. Ты парализовал всех? практически окей okay, ждем ну, их так много не использовать потом апарт или мне вообще не нужна эта нужно будет нужно будет разобраться где сидит акума а ну легко так что поэтому я нужно взяли не... Попрошь... ты парализовал а, всех вот? практически да да давай быстрее, быстрее. все используй дракон воздуха Увеличение. Так. реальность все дракон ты я собрал да, я собрал всех. Там, кстати, наверху Эльфей башни есть... Что ты сказал? Там наверху башни есть какой-то странный блок. Но я думаю, можно за ним сделать аппорт, если там аккуму. Просто Разум. там раньше его не было. Возможно. И исп... Используй дракона воды и забери там его. Угу. Дракон воды. Суперкол, сколько у тебя времени для второго шанса? Просто это может быть ловушка в Пока еще нет, нет таймер. Пока я не использую. Я не использую силу. Как... Знаешь, какую силу? Ой, не пойдет таймер. Ну, у меня таймер идет уже, но ещ нет. Хорошо. Я использовал только одну силу, поэтому. Таймер, ну. можно сказать, бесконечно. Окей. Okay. Так, алло, двигаемся. Вот этот блок. Но а потом что-то пойдет не так. Тоже будешь. Это, это сила. Ну, как там, дракон, ты где? Да, я достала этот блок. Ну и сюда иди. Ну, сейчас я иду. Так. Много часов спустя. Полен. Ну, вот, вот. Полин, полин, вейс, разделитесь. Вот так. Смотри, это блок, в котором, скорее всего, следи за кума. Ну, я давай, не ставь не... уже собака бесполезная. Так зачем ставь, если я могу дать его тебе? Суперкот. Знаешь, что с этим делать? А, так, видно. Так, где Кума? Вот она. вот она. Больше ты не выживаешься, маленькая бабочка. Пора узнать демона. Попалась. Пока-пока, маленькая бабочка. А теперь... Так, и теперь... Чудесные миски-обак. Так, ребята, перезарядим к вам и я заберу у вас камни ко ко чудес, которые не должны быть у вас. Не даже перезарядить. Весь полем прячусь, полем Так, нужно перезарядить. Так, нужно забирать у все всех к вам. Давай. Надо разойтись в разные места. Пойдем за мной. Хорошо. Идем сюда. Надеюсь, что никто не следит. Разделись. Нет. Я пока Но посмотрю, что за лонг. нами никто не следит. Барк, Юнефайн, ой, Детрансуна. Всё, иди. Три. Так, это вами. Это камень собаки, собаки, подождитесь. Mm. Mm. Ну, конечно. Так, так, так Ланна. Лонг. Бурю. Так, окей. Прием. А, кот, мы с тобой стремимся на нашим последок. Мне уже кот чтобы будет обсудить. Так, где находится мышь? Это нужно забрать? А мышка? Да нельзя встречаться. Я не могу потом забрать ваш камень через, потому что другой видит, как я забираю у вас камень через, и где я его забираю, поэтому я говорю, встречаемся там, где я вам дал эти камни через. Пойдем. Я туда. Ты где? Соединение. Okay. Так. Вот это самое самое самое самое самое самое я верну тебе позже, она самое пригодится для одной миссии, поэтому я верну тебе его чуть позже, окей? Такс, окей. самое самое самое самое самое самое самое самое самое самое самое не надо, не надо, вот. <связываю> Во-первых, Аделья Камедви. Камедви. А, Камедви-катая. Самое главное, что второй шанс не нужен. Но обычно целый нужен. Так. Блин. Слушай, а -а советую... <связываю> <связываю> что ты хочешь? Стр... А, стрел... Что ты хочешь? Ай! Где-то злодей, Откуда... что ли? хочешь? Откуда стрелять? Так, слушай, мне нужен будет камень mm. змеи для ко -ко какого задания. Так что пойдем за мной. Нужно забрать его. Так, пойдем с ней, сидим. Этот дом. Да. Так, последнее. Мне нужно, чтобы ты забрал мне камень змеи. Я потом вернусь в А пока держи этот. Так, Окей, окей. Okay, okay. Так, все, я пойду перезаряжать свой экономный чудес. Так, да. вроде всех забрал. Вот, мне нужно здесь кое-что сделать, кое какое-то задание. Миссию, такой небольшой план. Для этого плана мне нужно... Сейчас вот. переоплащаюсь. Пят! А от... Что? Снимай с тебя, Вена! Не узнаешь? Как? Угу. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Да, нет. собралась. Чего моё? Говорили ешьте да. после обеда. Помогите, спасите! Куда-то хотя это мне это уже не нужно. Мне нужен камень кролика. Срочно надо бежать за кролика. Срочно. Нет. Быстрее! О, ты... Нету времени! Алло, За мной! Алло, что такое? О. Что такое, Бражник? Что? Что, что? делать? Ой, этот. А, это, что там Бражник, бражник. бражник. А там Бражник! А ты как отсюда появился с воздуха? А я магия. Какая а? нафиг магия? Я вас всех на шампуры насажу. Иди сюда, Бражник! Я сейчас с тобой буду сражаться. Мне срочно нужно добежать. О Ох, ладно, придется постараться. Так, он забрал камень созидания, нужно. Mm -hmm. Так, не, у меня нету времени. А, пух. Пух, Ори Руар, слияние. Комбина, такс. Ребята, ё-моё. Что произошло? Что? Кот, это какой-то... А? Меня украли камень из Леди Почти все талисманы мои. Нет? Да, спасибо, дорогой. Дусу, Нуру, Пелки. Объединение. Вояж.